Привет! С вами я. Сегодня я снимаю видео на свою новую камеру камеры. Наверное, я ее держу. Что-то неправильно, но простите, если так. Я не знаю, как ей пользоваться, я пользуюсь. сегодня я купила за 13 500 Вот у меня зарядка. Коробка. И э, выкину. Нам. Да. Да. Вот. Я на не понимаю, чтобы вам похвастаться Какая стрельная камера. Могу мне открыть? Да-да. Могу мне Наверное, наверное. Я могу сюда Да, я могу сюда открыть. Вот она, вот она, вот она. Страни Эриксон HD. Ла-ла-ла-ла, камера моя. Жалко вы ее не видите, какая она. Вот тут. Ну, где я сейчас вижу. Вот. Она очень классная. Кстати, у нас шоуград вот штурки вот лыжицы которые уже испарились и какой дождик белый ой-ка, ой-ка, моя кухня мой балкон который будет какой-то хернёй балетки, которые уже месяц тут и смотрите, редко, редкость редкость редкостная жигули Жигули. Жигули. Жигули. Сейчас. Жигули. Надо такая Жигули. Там идет киса. Смотрите, киса. Чем мне прикалывалось? Мария. Та да, киса такая. Здесь киса черная. Чем меня прикалывается, это такая? Здесь качество И надеюсь, что когда я приближаю и уменьшаю. Звук не замедляется, как на моей камере Samsung, поэтому я и купила мою камеру. Ну, здесь я сделала маркер. Смотрите, что мне сделал мой мелкий кот. Он мне сделал пупо. А это я себе сделала. Не, скоро я пойду. Пойду делать милирование. Я ля ля ля чтобы И я снизу... Я качаюсь, на... я сверху... уи уи уи у уи уи я. Я снимаю сейчас зеркало. Приближаюсь. и и тут валяется мой большой медведь, и там пижанка <смех> пижанка пижанка пижанка пижамка, пижамка, пижамка, Хочу вас поздравить. Молодцы, летние граникулы. Еее! Мы свободно очковно, целых три месяца. Вау! Чики-чики, вау-ва. Но, сразу хочу закорчить. Через 90 дней снова Осень. осень. Я скоро же еду в деревню. Естественно, беру с собой эту камеру HD качество. Также я без нее. Угу. Вот. Буду на нее снимать. Лечу я одна на самолете. Одна. Разиться нет, буду снимать. Вот. Такая вот я сегодня азартная добавлю, потому что я купила всю мою камеру ля ля ля Кстати, смотрите. Видите, когда я снимаю видео, тут горит такая штучки. Вих. Пальчик, Вих. М -м -м -м -м. Видите, что мне как мне сделала пубо? Видите? Кое? Сейчас И вот она, буба. Бубу на, на один на один У меня тут вылазит ножек комбинезончики. Я не буду как-то так кстати, делать Это не мой стиль. Кстати, вот мой стиль, как я сейчас выгляжу. Фокус. Кстати, эта камера еще умеет делать фокус, и это меня не радует. Я в таких Ла -ла -ла. такие штаны шаровары тут борцовка, кстати сделана. да вот так да. сделана борцовка вот так да. видимо лифчики видимо лифчики Уф. как любят делать мальчики вот такой вот у меня сегодня очень чудесный вид да, видите какая сегодня симпатяшка носки я недавно увидела на улице тетку в таком же платье, как у меня. Вот в таком же платье я увидела на улице тетку. Я просто хотела сорвать с ней это платье. И не хотела, потому что это ее платье. Я его первым купила. Я его заказала через Монбрикс. Кстати, вещи там классные. Суперские. К сожалению, здесь только одно платье. Вот, так и сегодня купили у меня сегодня позитивное настроение к своей новой камере Ба. ну и все чем я хотела с вами поделиться я вас люблю оставаться такими же позитивными и креативными не забывайте ставить пальчики вверх подписываться на мой канал оставляйте внизу свои комментарии и помните я вас люблю